вам пожалуйста 19 евро а, думаю что в россии на, э, все это бы обошлось ну я думаю как бы евро в 10 Вот в германии примерно на евро 12 они просят чтобы мы соблюдали полтора метра поэтому обязательно э, просят брать тележку чтобы соблюдать дистанцию между другими покупателями кризисные времена сдаем бутылки что будет дальше посмотрим сейчас пока что есть бутылки их сдаем аппарат закидываем оп 25 50 Понеслось. В голландии также все раскуплено в общем как бы если сравнивать по ценам то яйца в германии дешевле вот, в России тем более. В России также примерно как в Германии это стоит. Здесь самые дешевые 3 евро. Анлантия, конечно, у нас славится сырая. Здесь, в принципе, достаточно большой выбор. Ну, конечно, и прайсы выше. Из вин у нас представлены... Ну, вин не особо большой выбор. Представлены э, больше португальские, испанские, также итальянские вина. Ну, как известно, Голландия, в общем-то, не производит, а только разливается. 19 евро. Купил яичек, хлебушка, сыра, конфеток. И, в общем, вот вам, пожалуйста, 19 евро. Думаю, что в России все это бы обошлось, ну, я думаю, как бы евро в 10.